Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет X-протокол Это у нас получается Прям мега бомба блин, Проект прям вообще, я не знаю сейчас, Это один из тех, который даст хорошие иксы Так что ребята, подготовьтесь Потому что здесь очень крутая будет Экосистема, все будет работать Очень-очень круто И, кстати, у нас будет вот-вот Запуск В общем Здесь они используют с языком Rust, на Rust строят, короче, геймплей будет. Здесь уже есть такие моменты, которые сейчас чуть позже покажу. Есть небольшие в них наброски, которые работают на блокчейне, подключаются через Metamask. Ну, я думаю, в принципе, потом еще какие-нибудь темы они добавят. Хотят стать игровой платформой создать на этом экосистему чтобы как говорится это работало все от а до я и будет все у нас на разных блокчейнах как вы видите здесь у нас блин блокчейн хоть за глаза там на троне на эфире да там и тому подобное, там Binance smart chain Pol этот долбанный блин который я ненавижу блин так давайте основные особенности Crosschain NFT вот, сейчас тема, которая очень, -очень актуальна и очень популярна. И здесь у нас будет э, торговая площадка с NFT. Ладно, давайте смотреть дальше. Э, что у нас по, получается по токеномике, скажем так, что у нас раскидано, где и как. Э, 15%. Давайте, ладно, не будем 15% эти трогать. Возьмем самое главное, почему все задаются вопросами, куда команда берет бабки, куда на их тратит и тому подобное. Команда берет себе 10% от общего оборота, 10% от себя они сразу откроили и потом с этих 10% они там тратят на всю команду, то есть на зарплаты и тому подобное. 15% по ликвидности идет, 35% для yield farming у нас будет и еще 25% идет у нас на скажем так, поддержку проекта. Ладно. С этим понятно. В принципе, бабки они плюс-минус раскидали. По дорожной карте. Вот самое главное, что я думаю, даст хороший толчок, так как всех сейчас этот NFT заменяемый получается токен, он же картинка, там любая другая хрень. Ждем торговую площадку. Соответственно, когда будет торговая площадка, у них будут свои какие-то коллекционные NFT, которые будут стоить хороших денег. Эти NFT надо будет с самого начала, с самого старта как-то успеть подогреть себе в кошелек и держать их, потому что потом цена будет космос. А, так, ну это все, что мы лично я жду от третьего квартала. А, по четвертому кварт, кварталу, ну посмотрим, не знаю. Сейчас давайте дождемся, чтобы запустилась торговая площадка NFT. Посмотрим, что у нас по ценам будет. Я думаю, это даст хороший толчок для данного проекта. Конечно же, можно написать ребятам этим, Твиттер, Телеграм и все это у нас имеется. Также белую бумагу мы сейчас быстренько так вкратце пролистаем. Это преимущество PredicDow и тому подобное. Это, блин, слишком много... Это если вы прям решаете меня мега большие бабки сюда втулить, там не знаю, вот десятки зелени. Тогда, конечно, можно еще над этим почитать. Может где-то какую-то мелочь, ошибку где-то что-то здесь и узреете. Но и лично для меня, как я это вижу, Это сейчас залететь на самом старте, памп. На пампе как говорится заработать. Потом будет небольшой откат. Опять под закупиться, но не на слишком большую сумму. И ждать торговую площадку с NFT. Так, ждем у нас здесь. По белой бумаге просто сдуреть можно. Миллион параметров. Кому интересно, можете более детально ознакомиться. То есть, это информация, которая вся бы на сайте была не нужна. Которая она бы мешала просто сайту. Вот сама платформа. Я уже подключился. Подключился через MetaMask. Прямо можно управлять человечиком Можно менять вид. От первого лица ходить, двигаться. И разные моменты здесь смотреть такие, как... Можно на event веб-сайта залететь, YouTube-ссылки, то есть, видите, все работает. Точно так же может будет сохраниться. Мы немного прогуляемся по этому миру, как бы. Сделали все в стиле, я не знаю, как сайберпан какой-то, что-то интересное такое. Конечно, музыка на фоне, я немного не догнал, как ее отключить. Здесь можно подойти с этим человечком, потрендеть немножко, и точно так же увидеть что у нас будет дальше и как она будет у нас развиваться. Каждый из этих ссылок работает. Я имею в виду все, которые уже запущены. Вот можно с этим потрещать немножко. Поболтать там и тому подобное. О проекте. Он тебе объяснит, как двигаться, что и как делать. В общем, ждем полноценной платформы, когда это все у нас заработает. Ну, идем пока что далее. А, По твитам. Хорошие новости, хорошие обновы, обнов... получается, здесь будет хобби, а, плюс данный проект. Это уже много о чем говорит. Потом а, старт-сапли у нас а, общее количество данных монет 33333. А, Троги 10 числа в 13.00 по ETC. А, так что, ребята, как говорится, ждем открытие, залетаем, то есть тема должна зайти также еще небольшие новости от Exchange э, Global здесь точно, точно так же будет интеграция в общем, ребята на бабках, они серьезно взяли за проект, они уже много, много чего сделали, так что готовьте здесь, ставьте себе таймеры, чтобы у кого-то ночь будет не проспать залететь в этот проект вовремя и успеть забрать свои Скажу так, заработать для себя хорошую сумму. В общем, по твитам, по всей этой теме все понятно у нас. Так что, ребята, X-протокол, залетаем в данный проект, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, там, постараюсь всем ответить, всем помочь. На этом у меня все. Так что, всем удачи, всем профита, всем пока!